Ай, лки-палки. Где это я? В каком я жалком измерении? Какие-то люди общаются между собой. Неясненько. Ох, лки-палки. Как все болит. Ладно, где морфоза? Где морфоза, я сказал. Прячься, ванне. Да. Интересно, как я здесь буду использовать свои силы Орико, твоя сила теперь моя <сум> Сублимация Я глухой? Или я кого-то слышу? Ладно, может быть, на улице дети там бегают орут. жалочные. Нужно срочно. Нужно срочно приняты. уходить. Твои калки, твоя сила теперь моя. Вояж. Ай, как же болит ребра. Клиф, нуру. Перевоплощение. Клиф, ты жалкое Случай. создание. Что происходит со мной безмозглый без без ты кусок травы? Как, как это понимать, то, что в этом измерении работает другая? Началось. Все по-другому устроено. А, ясно, то есть, то есть, да есть, хочешь, все ясно, я понял. Вон то, что мне нужно. Талисман. Магические украшения. Клиф, подними крылья тьмы. Подзву. Отлично. А, серьезно? Ну, все, Усиленная деморфоза. Ладно. Хотя, блин, странно, блин, Привет, ладно, пока... Крошка бак. Наверное, это ты, ты кого Мам, искал. Да, Теперь я смогу заполучить ты, камни ты, чудес. Ты Отстань от нее. Что Два супергероя мне не помешают. Леди Баг. Смотри, как с я могу, дебил. Стом твоя сила теперь моя. Я... Давай догад... угадаем с трех раз, почему твои силы на меня не сработала. Бар. Ты Нет. Я заберу ваши камни Ой. чудес. Без... Вы всего лишь дети. А детей надо наказывать. А, а может, Леди Баг лучше реально опытных держать? Вы все ли жалкие дети? Беспомощные Что? и грустные. Я тебе скажу так. Если мы дети, а ты че, дед? Тупые, тупые сравнения, ну ладно. Кстати, интересно. За получение! Отлично, Откуда? вращение. И я? Тебе прямо сказать. Да, ты да, да. У нас стоять, чем бездарь. Жала! Не хочешь постоять? Отлично. Пора забрать твою, твою драгоценную подвеску. Да ты еще задрала. Жала! Парализована. Отлично. Моя сила, я ее могу контролировать. Жалко, что Крошка Бак не сможет. Крошка Бак постоянно на месте, я заберу твою серию. А. Да. Жало, я сказал, ты не должна двигаться, когда я тебя парализовал. Дура. Вояж. Какой вояж? Ой. слова кто-то перепутал. Ладно, не стоит идти. Феррика, символ... воплощение Полен, Фейк Полин, я тебя уничтожаю. Я скоро ну, так. Я, я, я в моей палочке есть чудо-посох, который отведет меня к, мо... к шкатулке. Поэтому <плотно> э, сейчас мы 60, а, а <плотно> в будущем мы можем... <плотно> наконец-то я нашел. Эти камни у меня есть. На Подожди, эти... он... Ой, привет. Это что лисман. ты забыла тут-то? А? Я тут просто заскочил. Чаек попить. А у тебя какой? Черный. Желательно с безмякоти. Подожди, я что-то понять могу. Тебе какой? С белым или супер шансом? Мне Стали с талисманами. А, такого не бывает, почел. Ты вообще а. с какого года? Я? Я из вашего времени, придурок. Я просто из другого измерения. А, а почему ты нас называл Мини? Потому что вы малявки. Я уже давным-давно вырос. Надо к вами... Ты ничто не сделаешь. Не надо, не, ему не надо давать контроль. Сас. Метаморфози дуплес. дуплес. сюда, смейся. дурачок. Но я, но я сильнее, чем ты. Это факт. Больно. А Знаю, скоро включусь, это не... Знаешь, что бывает с такими невредными мальчиками? Метта, Метта Дуп, я сильнее, чем ты думаешь. Перевоплощение, отзываю тебя. Ну, а Что ты, ты сделаешь, дурачок? Вейс, Ой, а Вейс, папа. Вейс это... Клифф, а, да, нет, Вейс Клифф Дуплес, метаморфозы, Дуплес, Панцер. Я перевоплощусь скоро, а мне не надо этого. Привет, привет, я... крошка Бак. Крошка Он тебя хочет, чтобы ты перевоплотилась. Перевоплощаюсь. Три байса. Рыслись. Пока талисманы все у меня. Помните, Никто ничего помещаются. не сможет сопризовить. Лонг. Лонг. Клиф. Метаморфоза дуплес. Дракон воздуха. Ты где? Ты где старый пень? Еще где эм, же? А где? Кам... Перевоплощение. Где ты в курсе, ты талисмана тут к вами забыл? <связываешь> Боже, тут вот будто они мне нужны. Мне нужна только их сила. После я перевоплощу ко мне другое кое-что. И тогда у меня будет точно наверняка вся сила <связываешь> чудесных. Кажется, Клифф, нужно... шупу, метаморфоза! Нам нужно кролик. Да, все. Так, кролик, кролик, алло? Переполох. А, то дебил с другого звередя. У него почти все талисманы есть. А, надо прошлое залезть, чтобы забрать парочку. Ну или в будущее, лучше в будущее. Пчелка! Орика, твоя сила теперь моя. Я выбираю, Если я дотронусь до человека своим кольцом, я выбираю, чтобы он стоял на месте. Да, ведь мой кролик. друг. Кролик. Он не сможет. Кролик, постой на месте чуть-чуть, кролик. Я выбрал силы, что ты стоял. теперь ты не можешь двигаться. Не посмеешь. Посмею. Уже посмел. Кролик. кролик а теперь... кролик, он тебя хочет бананом кинуть. Нет, я не хочу у неё бананом кинуть, я хочу... Так, погоди, кролик должна стоять на месте, потому что я выбрал такую силу, чтобы она стояла на месте, дура. А теперь я залезу в твой карман и достану оттуда во... Давай. Отойди от неё! Пчела! <с> я выбираю силу, чтобы, чтобы при моем ударе выйди трансформировались. Теперь ты не защищена никем, кролик. Разделись. А, ну, ну что ж, ду, ну... Сли метаморфоза! Слияние! Теперь нам точно с тобой никто не помешает, да? Достать твой камень чудес. Ну что ж, пора забрать твой камень чудес. И... Уже практически достал его. Отлично, давай его мне теперь. Ха -ха. Камень эволюции теперь у меня. Ну ладно. Так что быть. Освобожду тебя. Чем мне поможет жалкий кролик без талисмана? Бери воплощение. Ай! Т Ток! Флав! Я от тебя отрекаюсь. Лонг. елки палки лонг! Метаморфоза! Дракон в воздух! А, Черт, из-за из из талисмана, из-за талисмана Клевера, у меня такие проблемы. Да, ну типа, этого. а ты мою личность не видела? Флав, тебе страшно. но ну, не бойся. Кольцо! Получись! Может быть, ты пролетала и увидела? Так -с. Наконец, хотя нет. Старый дед, ты мет, дед, Старый да. дед, тебе отдать мой талисман. Кролика мне больше подойдет. Талисман. Я говорил конкретно про талисман Ледзи Баг, но хотя твой тоже мне не помешает. На да, меня не работает, твой жалкий Веном. Потому что ей сильнее. Я разорву связь. Пора Поняла. забрать. Пора забрать. Хотя... Флав. Флав. Клиф. Мет Клиф. Метаморфоза. Перевоплощение. Перевоп... Перевоплощаюсь. Перевоплощаюсь. -я флав, я от тебя отрекаюсь. Мне нужен другой талисман. Да привет, Клывейс. Метаморфоза. А теперь. Да случится твое мгновение. Панцарь. Ты хочешь мой талисман? Ну все, Хана тебе, получай. <существует> да не Веном, такс. Теперь пора снять с тебя брошь твою... <существует> Очередной камень <комиссис> через <у> меня. <существует> Вы все становитесь слабее. Перевоплощение. Вейс, это, не такой уж и бесполезен. <существует> <существует> Ты! <существует> Тупое создание. Мед. А дай мне мед. Ты тупорылый человек. Только не трогай. Баг. Конечно, не трону. Полэн, клиф, метаморфозы дуплес. Бейс, придишься. Я, если что, никому ничего не обещал. Нет, Ты... приди, это ведь. Я не какой-нибудь издеватель. Хотя ты прав. Ты слишком надоедливый. Я! Ты снимаешь? Все. Теперь воплощение. Один, прям. Талисман. Полен. О, о, о. Или я вернусь. Хоть у меня нету да. но я... Ах, все, все тело ломит. Перевоплощаюсь То есть ты типа хранитель, да? Ну да, конечно, исправишь. А ты будешь? Ладно, ладненько, все. Так. Такс, как не с вам на месте? Да, да, ну не то. Может, взяла? странно? Так. Когти! Привет, Леди Ты что, плачешь? Mm. Я сейчас приду. Такс. укралицу не, не говорите мне, то, что украли всю шкатулку чудес. Леди Баг! И какой-то парень. Что произошло? Что произошло? Какой-то дед-пердед пришел. Так, не кроме только твоего, укра... еще оставился тигр, козел. Что? Кто? Что произошло? Ну какой-то дед-пердед говорю, пришел. Погоди, что произошло? Объясни. Какой-то дед-перед сильный нас пришел, на него не работала наша сила, ну и как-то так. Измерение? Нет. Нет. Не. Ребята, это не самое оно... плохое. То, что талисман убрали, это не самое плохое. Всем этим произойдет, произойдет а, разрушение катастрофического плана. Он ушел в другое измерение? Понимаете, есть законы как с ролика, есть еще одни законы. И как, допустим, измерение другого измерения, вещь из другого измерения. то есть допустим другом измерение останется твой телесман, об а этом измерении не останется твоего талисмана Тогда нарушится баланс, тогда нарушится измеренческий баланс, баланс и измерение начнут сливаться воедино. Нет, она не поможет, Ты не сражалась с конкретным злодеем, это не поможет, боюсь. Так, приготовьтесь, накопите сил. держим. Это камень а через. Еще... Это камень через петуха, дарующий силы выбора способностей. Отправляйтесь домой и приготовьтесь. Боюсь, нам предстоит большая серьезная война. Это так. Пере... Обратная, Обратная морфоза. Как прячься. Это будет плохо. Чуем мое сердце взорвется. Не нужно вычислить, в каком измерении он